Итак, в этом видео поговорим об обратной связи по лидам. Что это такое, зачем оно и почему это тоже крайне важный элемент обратной связи от заказчика либо от отдела продаж заказчика, то есть от ответственного лица, который закреплен за тем, чтобы продажи были в порядке. В большинстве случаев вам придется сотрудничать непосредственно с собственником бизнеса, который самостоятельно в большей своей части обрабатывают заказы. Также Небольшая часть это будут те, которые, у которых есть отдел продаж, либо парочка менеджеров, которые могут вам эту обратную связь предоставить через вашего заказчика. В чем же заключается обратная связь по лидам и почему она так важна? Давайте начнем со второго, почему она так важна. Во-первых, вы наверняка в своей деятельности либо столкнулись уже, либо скоро совсем столкнетесь. С тем, что заказчики, менеджеры заказчиков будут говорить, что лиды холодные, лиды не те, не целевые лиды и так далее. И после того, как вы некоторое время проработаете, так как я этот курс таргетированной рекламы да, настроен на начинающих специалистов, я немного продвину вас во времени. да, то есть После того, как вы несколько сработаетесь с несколькими заказчиками, у вас возникнет вопрос, что же с теми лидами, которые, которых я привожу не так, у вас будет отличный момент разобраться, получив обратную связь по этим лидам. Собственно говоря, без этого не будет возможности у вас оптимизировать рекламу для того, чтобы лиды пошли действительно эффективнее. Либо у вас не будет возможности, что самое важное, что скорее всего, да, в большинстве случаев является Основные моменты – это изменить что-то в цепочке принятия решений. То есть во время показа рекламных объявлений, во время того, как человек переходит на ваш конвертер, будь это, трафик, будь это сайт, квиз, литформа, либо страница в Инстаграм. На одном из этих этапов, если лиды не те, да, если у них степень прогретости не та, если э, в принципе не те лиды обращаются либо малый процент из них доходит до продаж, это значит, что где-то в этой цепочке сбой случился да? и конечно же далеко не факт что эта ответственность лежит на вас потому что есть также и отдел продаж и менеджеры, которые перезванивают не вовремя, когда лиды уже не готовы об этом разговаривать перезванивают не в то время либо вообще не перезванивают либо нет какой-то системы квалификации лидов, которая четко позволяет им понять, что с чем работать. Но, либо если в том случае, если сайт, посадочная страница и сам Инстаграм находятся не в вашей ответственности, либо ваши рекомендации по улучшению конвертера не были выполнены туда, куда приземляется ваш трафик, это, конечно же, на это, конечно, вы не можете повлиять, если эти изменения не хотят делать. Да? И в этом случае необходимо мягко указать, почему эти изменения так важны, почему их нужно применить. Ну, Во-первых, нам необходимо разбираться и понимать, какие изменения нужно внести на сайте, в самом профиле социальной сети, либо где-то еще, чтобы конверсия в оплату повысилась, то чтобы лиды стали теплее и так далее. Что необходимо добавить туда, чего не хватает? Это должны быть ваши рекомендации. Ну, естественно, если вы полностью ответственны за связку и на вашей стороне изготовления сайта, то есть над ним работаете, либо вы, либо ваш наемный специалист, либо ваш коллега, либо ваш товарищ по работе, как это можно назвать, как угодно, либо какой-то фрилансер, которому вы дали четкое задания вы должны поменять в... Этой посадочной страницы элементы, которые позволят утеплить э, больше лидов. Допустим, простое действие. Да, после того, как человек оставил заявку, э, его перекидывает на страницу благодарности, где есть видео с отзывами, либо кейсами э, той услуги товара, на которую вы настраивали продвижение. То есть, есть здесь есть часть вашей ответственности за чистоту трафика и есть часть ответственности заказчика это необходимо разграничивать и понимать между этим разницы и понимать где заканчивается ваша ответственность где начинается ответственность заказчика и плавно мягко с этим работать желательно заранее естественно с этим поработать еще на этапе подготовки проекта когда вы с заказчиком все обсуждаете все нюансы которые необходимо выяснить Итак, что делать с этой обратной связью по лидам и каким образом ее получить? Давайте говорить честно и откровенно. В большинстве случаев начинающие специалисты вообще не знают, что такое обратная связь по лидам. И они не считают нужным запрашивать эту информацию. Но так как я давно нахожусь на рынке и мы сбрали именно такой подход, чтобы совместно с заказчиком докручивать продукт, в любом случае, от начала момента сотрудничества до окончания вы должны понимать, что а, это очень важная составляющая именно вашего продукта, как услуги для настройки таргетированной рекламы. <coughs> И от этого в том числе зависит, продолжит ли заказчик с вами работать далее, а, будет ли он платить вам регулярно, либо будет к вам регулярно обращаться, либо будет рекомендовать кого-нибудь еще. <coughs> У меня в практике есть такое, что люди даже после того, как мы с ними давным-давно закончили работать, продолжают поставлять нам, генерировать нам рекомендации. То есть рекомендуют нас, другим людям, чтобы мы с ними поработали, так как как мы с ними сработали, им было идеально. И вот эта обратная связь по лидам, она вроде как бы не обязательно, да, и вы ее не обязаны делать. И нигде в договоре это не прописано, но я крайне рекомендую воспользоваться этой стратегией, да, и этим инструментом, во-первых, для улучшения эффективности ваших рекламных кампаний, если есть куда улучшать эффективность. Да? И во-вторых, для того, чтобы заслужить лояльность клиента и понимать, что, чтобы он понимал, что вам не все равно и что вы готовы работать, выйти немного за рамки свои, своих обязанностей, дать ему рекомендации, возможно, что-то сам, сами руками поправить, чтобы, если вы это умеете, конечно, если не умеете, надо научиться либо делегировать этот члену своей команды, либо кому-то, кто может это сделать, и вы четко знаете, что результат будет хорош. Но, естественно, надо понимать, какие элементы докручивать для того, чтобы это сделать. Подробнее мы уже говорили на подготовке посадочной страницы, подготовке конверта. Вернитесь к этому видео и пересмотрите, если вы еще недостаточно подготовлены в этом отношении. Итак, каким образом нам использовать обратную связь полидам для того, чтобы улучшить эффективность наших объявлений? Вам необходимо с заказчиком четко проговорить, что вам понадобится эта обратная связь по лидам в первые 2-3 недели работы рекламных кампаний. это точно. Потому что в этом случае вы будете тестировать аудитории, и в разных аудиториях, в разных креативах люди могут по-разному понимать ситуацию. Могут более холодные лиды заходить, потому что им нужно узнать, и потом они не собираются идти. В этом случае вы должны получить обратную связь, то есть, в ситуации, да, замедляюсь и мы устанавливаем, что а, лиды заходят более холодные и отдел продаж не может их конвертировать в сделку, либо передвинуть на следующий этап продаж, потому что у них минимальная заинтересованность и они хотели просто получить какое-то коммерческое предложение, какие-то цены и на этом, и дальше этого этапа они не собирались идти. В этом случае вы получаете обратную связь от отдела продаж, либо от самого заказчика о том, что они... Ну, то есть, правильно задавая вопросы, да, что говорит потенциальный клиент, с которым вы созванивались. То есть, он говорит, 5 из 8, они просто цену у меня спросили и слились. Я не смог с ними дальше продолжить разговор. Это один из признаков того, что можно что-то поправлять и в аудиториях, и в самих креативах, и в, саму, в самой подаче. Возможно, вы слишком занизили планку входа, и э, таким образом вы получаете много лидов по минимальной цене, но из них очень мало хороших лидов, да. Естественно, надо на это смотреть с точки зрения окупаемости. То есть, если раньше у человека был, у заказчика, да, 1000 рублей лит, а сейчас вы получаете 10 лидов за эту же стоимость, то это нормально, да. Если вы получаете 3 из десяти тех лидов, те, которые готовы идти дальше, то это нормальная ситуация. Потому что у вас, в принципе, квалифицированный лид стоит порядка 300 чем-то рублей без НДС, да, получать. Таким образом, вы в три раза меньше стоимость квалифицированного лида уже получаете, а ранее этот лид стоил 1000 рублей. Надо понимать вот это все соотношения, да, и не всегда необходимо вносить эти изменения, потому что за счет объема вы гребя ну, выгребая всю аудиторию, которая есть в вашем предложении, на которую хорошо-хорошо реагируют, вы, естественно, цепляете пласт аудитории, которая минимально заинтересована, но также попадаются и хорошие. И это в рамках вашего TPI. Если так, то отлично вы продолжаете, поставив известность заказчика. То есть, если под него поступает обратная связь, что он говорит, что лиды такие как бы не очень, да, Сколько сделок, сколько переход на следующий этап, сколько коммерческих предложений, сколько дошло до сделки. Естественно, это должно быть в рамках э, цикла сделки. Да? Потому что если за первые два дня рекламы люди говорят, ну у нас никто не купил, а у вас цикл, э, цикл сделки-то два месяца, зачем мне сейчас эта информация? Мне нужна информация не по продажам, а на переходе на следующий этап, запрос коммерческого предложения здесь и все. А вот в рамках двух месяцев мы посмотрим, кто купил и сколько. Только тогда мы сможем сказать, потому что у вас такой цикл сделки. Вот. Иначе обсуждать покупки заранее да, нет смысла, потому что цикл сделки такой. А если цикл сделки, сделки полторы недели, то вы понимаете, что за 3-5 дней вполне может быть э, случиться продажа. Да, и вы ориентируетесь на это. Вы спрашиваете информацию и о переходе на следующий этап в коммерческое предложение, допустим. И, э, либо отправке какого-то предложения. Да, это не обязательно коммерческое с точки зрения B2B. Это отправка информации, которая человека может продвинуть покупки. И а, следующий этап, да, это этап повторной связи и продажи, да, проведение повторной презентации и продажи. Вот вы должны ориентироваться на эти показатели. Если вам говорят, что нет KPI, вот вы понимаете, да, что ваш KPI по лиду не вписывается. То есть вы рассчитывали 350 рублей а, лид. И чтобы продажа выходила, грубо говоря, 5000 рублей. Да? Вы видите, что в продажу это не входит. И что в цикл сделки это тоже не входит. Это обратная связь для вас, чтобы самим предпринять инициативу и что-то скорректировать в рекламе. Потому что одно дело получить большое количество лидов, и другое дело получить продажи. Да? Потому что клиент к вам не вернется, если он не сможет конвертировать эти продажи. Я, конечно... А, не буду обобщать, но есть заказчики, да, однозначно, а, которые плохо продают. Их не персонал плохо продают, они плохо продают. Все из рук вам плохо. То есть я приведу к раннюю, пример крайней ситуации. Мы генерим лидов, человек получает 15 раз больше заявок за неделю, чем он обычно может обработать. Мы узнаем по обратной связи. По лидам запрашивал информацию и выясняется, что он позвонил, и, ну, грубо говоря, из 20 заказчиков, потенциальных клиентов, лидов, он прозвонил всего 5 за неделю. И мы понимаем, что сейчас заказчик находится в такой ситуации, что он не заинтересован по каким-то причинам, да? либо он не готов к такому объему трафика, поэтому нужно пересматривать пересматривать, то уточнять, узнавать, успевайте, не успевайте обрабатывать, может быть, давайте поменьше, это выключим, включим, когда у нас все-таки ожидать обратную связь по лидам. Вы должны понимать ситуацию заказчика, то есть владеть информацией, и ни в коем случае его не грузить, то есть вы там не успеваете, вот мы вам делаем лидов, а вы не успеваете, такие плохие, нехорошие. Да? Ни в коем случае вам, с вами люди просто не будут продолжать работать. Вы должны сделать все, чтобы... Все адаптировать под ситуацию клиента. Понимаете, уходит там у них какой-то менеджер, успевают они заявками, не успевают. И запрашивать эту обратную связь по лидам. Потому что если вы не будете запрашивать, лиды просто так будут идти, кто-то их будет просто так обрабатывать. И если там результат будет хороший, то да, вам скажут, все отлично, хорошо, работа, вот вам отзыв, давайте работать дальше. А если там обрабатывают плохо и вы вообще не в курсе, что здесь происходит после того, как вы нагенерили лидов, да, грубо говоря, то вы ситуации пускаете, ситуации пускаете на самотек из, -под своего, из вашего контроля, она уходит полностью. Да? Если вы не поддерживаете регулярную коммуникацию с заказчиком по поводу качества лидов, успевает он их обрабатывать, не успевает, какие-то, может быть, есть сложности, какие-то возражения, которые возникают, все эти информации вы должны регулярно запрашивать чтобы носить корректировки в рекламную кампанию и быть в курсе, чтобы просто человек не сгорел от сотрудничества с вами, потому что весьма распространенная ситуация, да, после того, как по нашей технологии настраивают таргетированную рекламу это удвоение как минимум количества лидов но не всегда не малый бизнес к этому готов а средний бизнес к этому не всегда готов вот у кого есть прокачанное дело продаж проработанный, но там уже как бы, готовность, она очевидна, они уже пропускают через себя такой объем трафика. Но вы должны это иметь в виду. Итак, что необходимо, какие, какие необходимые изменения внести для того, чтобы улучшить качество лидов, если такая обратная связь поступила у вас. И вы понимаете, что вам KPI можно докрутить лучше, сделать, да? либо это необходимо уже из, того, из той статистики, которую вы получили. Вам необходимо выставить ограничения в рекламных объявлениях и макетах. Каким образом это делается? Ну, вносите изменения, допустим, по цене. Если вы понимаете, что... Принимаете обратную связь по лидам, вы понимаете, что вам говорят, что у людей нет просто столько денег, они там не рассчитывали на такое количество денег и так далее. Им просто было интересно. И они потом сливаются, то вы в самом объявлении... Указываете, что цена от там, 350 тысяч рублей. Естественно, это и фигурирует и в креативе, и в рекламном сообщении, и там в лид-форме, и на сайте это должно отобразиться. И люди должны отсеиваться, отсеиваться. То есть, да, цена льда будет дороже, но это будет уже более квалифицированный лид, и э, теплота льда будет повышаться. Я сейчас не говорю о том, что можно применить различные воронки, чат-боты для того, чтобы утепить, утеплить аудиторию последовательно. Это, конечно, имеет место быть и это надо делать, но если вы в этом не разбираетесь, если у вас не проработана структура взаимодействия с заказчиком по этому поводу, то, конечно, тут ловить нечего. Надо сосредоточиться на услуге таргетированной рекламы, а это допродать, да когда вы уже а, что-то освоите, либо Получите в свою команду соответствующего специалиста по этой технологии. Утепление я имею в виду. Тогда, да, долгосрок это очень хорошо работает. И это купается. Итак, мы рассмотрели ситуацию, когда а, необходимо получать обратную связь по лидам. Мы обговорили, почему это необходимо и насколько это важно. А, надеюсь, что вы поняли, что регулярное взаимодействие с заказчиком по этому и другим вопросам, по работе его бизнеса дальше, после вашей воронки продаж, да, то есть дальше по воронке продаж от получения лидов и дальше. Вам должно быть интересно, и вы должны время от времени запрашивать по информации, что там с теми заявками, которые у вас получилось привлечь, потому что привлечение заявки может быть по хорошей цене, но конечный результат может не устраивать заказчик. И вы должны относиться точно так же, как, как будто вы заказчик, потому что иначе у вас не будет коннекта, и это будет разовый проект. Человек не будет с вами дальше сотрудничать и не будет вас рекомендовать. А ваша деятельность как профессионала на 50% либо больше зависит в последующем от рекомендаций. Потому что, ну, не мне вам объяснять, и мы, может, мы сделаем даже отдельное занятие, поэтому то есть гораздо проще поработать с людьми, которые уже наслышаны о вас, нежели чем с холодными людьми с рынка И мы отдельно, наверное, да, сделаем для этого видео, для того, чтобы вы полностью разобрались, каким образом это работает максимально эффективно и каким образом рекламные каналы какие-то подключать на себя, как и на специалиста, если в этом вообще необходимость в данный момент для вас. Итак, с этим закончим. переходим к следующему уроку.